Всем привет! Продолжаем э, играть в э, Fallout и немного размышлять или говорить о чем-то. Ну и сегодня э, попробуем. Я попробую. Так, давайте загружу рассказать историю Fallout а, э, от одного из э, создателей этой игры. И этот, этого создателя Зовут Скотт Кэмпбелл Он является одним из создателей Первого Фоллаута Он работал над сюжетом Придумывал игровой мир И писал ряд важных неигровых персонажей Которых можно встретить В пустоши Которых можно встретить в пустоши Так, кто это? Это Ян Давайте я сейчас возьму какой-то квест Сейчас я сбегаю, ну не знаю, как мне получится одновременно и играть, и э, рассказывать, но думаю, как то да получится. Так, сейчас я сбегаю, сбегаю, сбегаю куда? Так, дети метушатся, потом они вырастут, станут. Рейдерами Будут грабить корованы Так, где-то тут? Где тут был лекарь Вроде бы У него что-то можно было взять На самом деле Можно брать какие-то квесты У всех, кто более-менее О чем-то разговаривает Так, а что это лежит? Это кровать, ага Так, раз, ну, что тут Что тут а -а -а. У меня тут есть... О! Проба яда Скорпиона. Дай мне на хвостовой мешочек. Я отравлен. Вот, возьми бесплатный образец. О! 250 единиц опыта за помощь в приготовлении противоядия. Так, хорошо. Так, мне надо как-то... Как-то, наверное, вылечиться. Я где-то... Где? -то... Раненый или А, вот отравление, вот написано. Отравление, значит, надо вылечиться. А вылечиться с помощью чего? Что это такое? Это камень. Зачем? Ну пригодится. Блин, ну давайте-ка я вылечусь. Или аптечку использовать, или чемоданчик. Нет, так ничего не получается. Давайте я возьму в руку чемоданчик и попробую на себе использовать. И что? Блин, я до сих пор отравлен. Ладно, давай-ка я еще к нему подойду. Вот возьми бесплатный образец. А где он? Где этот без... А, вот, противоядие, блин. О. Я понял. Значит, надо надо ему... Уже поздно. Ага, утро. Окей. Он... Тут некоторые персонажи, да, работают с утра. Ну, только в дневное время. Так, купим. 217. Что мы можем ему предложить? Вот это 20, блин. Все. 420, не... Одно обратно. 220. Ну, пойдет. Предложить. Все, купил я у него два стимулятора. почем ножики он принимает? По 40. Ну, давай тут. Вот так вот. 40. Готово. Предложить. Есть... Так, так, так, расскажи о Ага, нет Нет, нет, нет, готово Да, кстати, вот это расскажи о Иногда есть такая штука Там можно написать расскажи о чем Ну и типа, это называют там пасхальными яйцами Или еще чуть-чуть что-то такое Но я делать этого не буду Слишком долго Сейчас я посмотрю, что у меня за состояние Квоя стало становить от скорпионов есть. И там, по идее, еще какие-то квесты были. Были какие-то квесты. Так, ладно. Сейчас еще чуть-чуть походим. Ну и пойдем дальше. Потому как у нас 140 дней. Эм, насколько я помню, если принести этот чип, то вот это ограничение снимется. И можно дальше бродить по пустоши. По пустоши. И на, скорее всего Надо наверное под, подремать Потому как а, Ночью не все э, Игровые персонажи есть Или хотят общаться А бывает так что м -м, Ночью только появляются ну Какие то персонажи Игровые Так вот м -м, Скотт э, Кэмпбелл получал э, много всяких писем много всяких писем и вопросов э, различных вопросов по типу как э, где они черпали идеи как работали на игрой что не успели доделать и после э, всех этих вопросов ну, множество было вопросов он получил еще такое письмо э, в котором Попросили рассказать историю Fallout. И вот он решился э, написать историю. То есть уже не отвечать на вопросы, а написать историю. И, ну, как бы э, кто, э, кто, кто, кто не хочет слушать, тот, конечно же, может зайти и почитать эту историю сам. Потому как я не знаю, насколько качественно я передам то, что читал я. Итак, продолжим, да, и часть, он как бы описал свою историю, и там частично будет вспоминаться, конечно же, и Вастеланд, и вообще, как он, как он, как он вообще участвовал в этой разработке. Так, сейчас, привет, прости, но я себя сейчас не очень, если можешь помочь, найди способ сражаться, пожалуйста, с, пожалуйста, по братом, я с ним уже говорил. А, поздно. Окей. Что за обзор? Уже поздно. Готово. Говорить. Так, тогда я немного подремаю до утра. До утра. Отдыхать до утра. Итак, в 1988 году Скотту как раз исполнилось 16 лет. Так, это 64. 16 лет. И как любой паренек того времени, он получил на свое день рождения какую-то частичку денег. Так, что тебе известно о скорпионах Готово. Он получил часть денег и отправился, конечно же, в магазин. В магазин отправился и, и, и, и там купил игру. Вот игру он купил какую? Он, разглядывая полки Apple 2, IBM, PC и Amiga, зацепился, как он говорит, взглядом за черно-оранжевую коробку. Скриншоты на обложке красовались великолепными. 16 цветами EGA. То есть была когда-то VGA графика, ну как бы есть А, до этого было EGA. И он увидел игрушку, которая была похожа на Бартс Тейл. Но там в этой игрушке вместо, вместо, вместо колдунов, рыцарей были пушки, взрывчатка и всякие радиоактивные мутанты. Так вот, Скотт купил эту игрушку и радостно поехал домой. Ну, эта игрушка была, судя по всему, в И, как говорит Скотт, это был настоящий шедевр. Шедевр, созданный Interplay и опубликованный EA. EA это Electronic Arts. То есть на то время это было само совершенство от, как говорит Скотт, от бешеной собаки до мутировавших кроликов. Так вот, что было дальше? То есть это такая предыстория от Скота, и, и наступил 1991 год. И Скотт получил, окончил только вуз и работал в местной компании. Его менеджер знал, что он любит, очень сильно любит компьютерные игры. И в особенности Бартстейл. И вот этот менеджер, зная это, попросил одного из своих друзей подойти и поздороваться со Скоттом. Этим другом был Бургер. Ну, та такая кличка у него типа была. Его звали Билл Гейнеман. Ведущий программист, это был ведущий программист программист uh, Birds Tale 3, также Dragon Wars, и один из основателей uh, компании Interplay, uh, который uh, занимался тем, что uh, портировал Вастовант. Uh, uh, этот человек был кумиром Скота. Кто у вас? Главный. Окей, okay, пока. Так вот, он был кумиром Скотта. И они болтали о разных играх, которые Скотт делал в свободное время. А, а также они разговаривали о том, как быть профессиональным разработчиком. И, как бы этот человек сказал Скотту, мол, загляни как-нибудь в Interplay. Вот. Ну, собственно говоря, Скотт заглянул в Интерплей, и оказалось, что его старый школьный приятель Джереми Барнс работал с этим Крисом. И Крис тогда ушел из замечательной индустрии разработки программ и из осел в Интерплей. Все они, трое, были настоящими, как говорит Скотт, гиками. Ну, гик это человек, чрезвычайно увлеченный чем-то. Так, это я хотел прикрепить веревку, ну да ладно, не получилось. И эти трое, как я сказал, они были настоящими, как говорил Скотт, гиками. И они очень любили игры, играть в них, проходить их. И как-то Крис пригласил Скотта с Джереми поиграть в Архаммер. И в то время, в тот же день, они, ну не в тот же день, как бы в следующий выходной, они прихватили с собой полную коробку фигурок и прибыли на место. И вот тогда Скотт впервые увидел, как выглядела творческая студия творческая студия там были плакаты на стенах игровой автомат разбросанные повсюду дискеты вот то есть это это как бы вдохновляло скотта и как бы больше больше давала там уверенности что он хочет заниматься этим всем что это его призвание Вскоре после этой игры То есть они поиграли все в Warhammer, Джереми устроился В интерплей На место тестировщика На место Не вместо, а на место тестировщика Ну а Скотт Как он сказал Остался на обочине То есть его товарищ О, я вылечил вы получаете вы получили 400 за то, что излечили. Отлично. Так, сейчас я поговорю. Так вот, он, было такое ощущение, что он, его выбросили на обочину. Дальше Скотт продолжал работать там, где он работал. И при очередном разговоре со своим товарищем Джереми, <связывая> Скотт загрузил мозг Джереми так о своей работе и о том, что там не так Что его товарищ просто сказал, мол, Приходя... приятель, приходи к нам в Интерплей Скотт на то время увлекался дизайном и программированием <связывая> И он провел следующей недели после этого разговора, изучая пиксельное рисование Uh, ну он, как он говорит, он об этом думал, что как бы, художникам больше платят, конечно же. И uh, собеседование Скотт проходил у арт-директора Тода uh, Камастры. Uh, Скотту было известно это имя uh, Скотт Камастра. Uh, именно ему принадлежала большая часть графики Бердс Тейл, «Battle Чес и Васаланд. И на тот момент э, это была довольно-таки качественная графика. Э, и как бы Скотт пришел, тот его усадил на место э, и говорит, мол, нарисуй что-нибудь за 45 минут. И ушел. Э, в течение часа, как говорит Скотт, щелкал мышкой, как телеграф, э, а Депэнд, это, я так понимаю, программка, в которой он рисовал, э, упорно пыталась поспеть за яростными э, его кликами. И его картинка была готова где-то наполовину когда вернулся тот когда тот вернулся тот вернулся глянул на рисунок забрал мышку и сказал нужно вот так вот и начал сам там что-то подправлять и в результате через говорит, как говорит скотт пару секунд там получилась потрясающая картинка После чего тот сказал э, учись дальше. Ну, соответственно, э, Скотт расстроился и вышел из кабинета, повесил голову. Но его друг э, увидел э, его и уже как бы вопросов задавать особо не нужно было. Все было написано на его лице. Mm. Взял его и отвел, отвел, отвел, отвел. В свое отделение тестировщиков Там он а, а, Там он, там он а, Подвел его к своему начальнику И говорит, вот хороший парень Скотт Хочет получить работу Вот так вот а, наш герой а, Скотт и получил работу Дальше он работал в Интерплей. Скотт начинал там тестирование, устроился в отдел тестировщика, как я сказал, и тестировал игры. В тот момент Interplay только обзавелась своей одноименной издательской компанией. И бета-тестеров было немного, а игр, которые нужно было тестировать, было очень много поэтому каждый из тестировщиков работал сразу с большим множеством игр И иногда это бывало, конечно, наоборот что несколько бета-тестировщиков работали над одним проектом так, так вот, вот, вот так, о чем я там говорил я немного отвлекся просто Итак, говорил я, по-моему, о том, что были различные, различные, различные, там, мы были, тестировщики были, либо один тестировщик и много игр, либо бывало наоборот. И Скота наняли вместо такого человека, как Фергус Эркарт. Позже этот человек стал генеральным директором Obsidian такой компании. И Скотту досталась его игра uh, Castles 2 uh, Sage and Conquest uh, <coughs> Сам Фергус ух, uh, oh, сколько тут диалогов Сам Фергус наловчился в эту игру uh, Играть так, uh, что uh, Что приходилось кое-что перепрограммировать Например, uh, в одной из историй Ему удалось перебить uh, Не понял 2, а за что я получил? Ух ты, круто. Давайте сох сохранюсь. Так, научился э, играть так, что э, ему удалось перебить на, на территории, принадлежавшей папе римскому э, всех. А разработчики полагали, что это в принципе невозможно. Им пришлось вводить правила. Дополнительное правило, по которому земля папы не могла быть никем захвачено это означало то что скотту нужно было превзойти превзойти эти все предыдущие достижения так зайдем ка в убежище 15 заходим чё у нас тут ну спустя как говорит скотт тысячи часов Скотт стал непревзойденным мастером в этой игре. Так, по-моему, это вход в убежище. Да, вот вход, вот дверь, дверь валяется, вон крысы. Крысы, крысы, наверное, я их кулаками забью. Посмотрим, сколько... О, мне до следующего уровня немного осталось, тогда сейчас на крысах набьем. Итак, в начале карьеры друг Скотта познакомил его со всей командой и представил такому человеку, которого звали Тим Кейн. Скотт заметил, что Тим работает над новой серии игр Bird's Tale что немного на новой серии вот но что удивило скота скота удивили цвета интерфейса которые он увидел при всем великолепии же графики так конец хода интерфейс менюшек состоял из невообразимой смеси Ярко-розовых, коричневых и светло-зеленых цветов он поинтересовался у этого человека э, насчет этой тошнотворной, как говорит Скот палитры. На что Тим совершенно не понимал, э, ничего как бы особо не ответил, не понимал, о чем говорит Скот. И он говорил, что интерфейс ему кажется вполне пристойным. И это, как говорит Скот, был первый урок для него. Э, на тему почему программисты не должны а, заниматься дизайном игры а, пролетело несколько месяцев а, с того момента как а, как скотта наняли в компанию interplay а, дела у компании шли получше и компания купила новое здание в нескольких милях от старого поскольку компания была еще довольно молодой к примеру скотт был сотрудником номер 72 так вот поскольку компания была молодой то денег на переезд им не хватило и пришлось переезжать своими силами и так родилась, родилась компания грузоперевозок, которая называлась «Интерплей свали за ночь» была на тот момент то есть днем они работали а по ночам перетаскивали сколько могли и было очень много занятных историй о программистах забитых почти до смерти в схватке с металлическими столами на лестницах, о том как народ занимал себе побольше места завалив все подвернувшимся под руку хламом и о том как офисных жадин заставили забирать свои коробки с хламом домой, чтобы они не потерялись при переезде Весь переезд а, занял около недели. И после чего, конечно же, не обосновались а, в новом офисе. Так, сейчас тут у меня новый навык. Точнее, новая способность. Так, быстрый доступ. Типа больше носить. Говорун. Не о чем... Вы научились вести содержательный диалог, не понимая, о чем идет речь. Каждый уровень этой способности будет повышать ваш интеллект на 1 до 10, но только в диалогах. Вы выращиваете свое боевое мастерство в сторону нанесения больше урона. Прилежный ученик. Каждый уровень этой способности правда делает вас прилежным учеником, добавляя вам бонус 5% каждый раз при получении опыта. Чем раньше взять? Ну, давайте я, наверное, эту способность и возьму. Ну, тут не так уж и много будет способностей. Так. Так. Теперь нам надо науку я, наверное, прокачаю все-таки. Хотя бы до 42. Вот так вот. Дальше холодное оружие. Дубинки, кувалды. Давайте я холодное оружие прокачаю. Ну, вроде все Так, новый уровень взяли Надо сохранить Есть, ну и пошли в убежище что ли Итак, продолжаем историю Пока скот Кстати, вот тут есть ящички такие Которые можно попробовать пооткрывать И поискать там э, Всякие ништячки Что это, кстати, у нас такое? А, сигнальная шашка Всякие ништячки поискать так, это убежище, оно открытое Ну, сейчас после истории Надо посмотреть, что это за убежище Его историю а, Я в прошлый раз вроде говорил его историю Это убежище Там должно было открыться через Сколько там а, с... Ох ты, блин Какая-то какая тварь ползет Мелкий крыс. Надо кувал, а, кувалда есть Значит, надо свалить отсюда вот гнида. Гнида, гнида. Так, кувалдой. На, по башне. 12 жизней. Ого, два раза бьет. Ну ладно, держи. Вот тварь. Он выглядит при смерти. Это хорошо. Главное, чтобы он меня не сбил с ног. На тебе. Так, и сколько я получаю опыта? За него я получаю 94 опыта. А, ну там 90, типа 5%. Да, получил бы 90, а так 94. Итак, когда Скотт работал, у него, тестировщика, у него была уникальная возможность тестировать лучшие игры начала 90-х. То есть там довольно-таки много игр было, которые он тестировал. которые он тестировал. И одной из таких многих игр э, по воспоминаниям Скотта была игра, маленькая игрушка Rex of Righteous, э, которая была с юморком, и она полностью была набита там всякими остротами, э, всякими блестящими остротами, э, шутками и, и все такое. Но проблема в том была, что Скотт для тестирования каждый раз вынужден был выполнять некоторые действия для того, чтобы пробраться через весь этот громоздкий интерфейс. И тогда он придумал новый способ отражения статистики, который не требовал бы постоянного вызова дополнительного меню. Он показал свою идею главному программисту И ему очень понравилось Да, Понравилось так, что этот главный программист Это был Тим Кейн Работал во внеурочное время Чтобы добавить эти изменения до запуска игры Так, сейчас вот у нас компьютер есть Вот еще ящик вижу После этого случая Тим и Скотт начали, как говорил Скотт, объясняться друг другу в любви к ролевым играм. И, и, и, и Тим создал крутой генератор вселенных, основанный на длинных сериях таблиц из GURPC. То есть я это уже вспоминал, это универсальная система ролевых игр, разработанная компанией Стив Джексон Games в 1986 году. С целью создать правила игры, применимые в любом игровом мире, GURPC получила премию Origins как лучшая система правил ролевой игры в 1988 году. А в 2000, 2000 году она вошла в зал славы Origins. Э, так вот, э, э, Тим создал крутой генератор, э, основанный на этих правилах, а Скотт представил программку для генерации подземелей, э, над которой как раз работал. И оба они жаждали, жаждали создать свою собственную RPG. RPG. И они все надеялись, что когда-то... Ух ты, я тут за разговорами смотрю, что я скоро помру. И они жаждали когда-нибудь да, создать свою игру. После долгих месяцев тестирования Бил Дуган сделал Скотта помощником продюсера ассистент-продюсер, что часто сокращали как S-Prot. И это так переводилось как пинок под зад. Ну, в определенных кругах. Билл Дуган был одним из картографов Вастеланта. То есть, если посмотреть на обложку игры... Можно видеть высокого худощавого парня с бейсбольной битой или с дробовиком. То это вот он и есть. И скота представили сразу к нескольким проектам. Так. Шахта лифта. А, мне надо веревку. Окей, у меня есть веревка. Сейчас я... Вот, веревку примотали и спускаемся И сразу, сразу, не отходя от кассы Какая-то тварь опять пришла Она еще и уворачивается Вот гнида Ну, держи На тебе Но он, не думал, убил Думал, с одного удара завалю Но не тут-то было Надо два удара Конец боя Давайте-ка отойдем сюда Не так, о чем это я? А, о том, что Скотта сразу представили к мне нескольким проектам. Блин, я за, за своими разговорами вижу, что у меня уже жизни мало. Сейчас я добью его. На тебе. На тебе. Вот так вот. Надо срочно-срочно полечиться. 41-42. Так, сколько нам до следующего уровня? До следующего уровня еще немало. Значит, надо сохраниться. Сохранить. Итак, Скотта представили к, сразу к нескольким проектам, которыми больше никто не хотел заниматься. Ну, никто не хотел заниматься, и этим занимался Скотт. А что делать? Всегда бывает такая работа. Ну и, как говорит Скотт, были и приятные моменты. Одним из таких приятных моментов была игра Lord of Rings, для которого они оцифровывали отрывки из анимационного фильма Ральфа Бакши. и разбросали, Они оцифровали и разбросали это все по, по оригинальной игре. Особенно Скотту запомнилось, что игра была на CD. Приводы, приводы тогда были достаточно редким явлением. И только что купленные приводы, называли еще резаками, представляли собой, как говорил Скот, необузданных зверей. Размером с чемодан они часто портили участки записи, если не могли получить информацию быстрее, чем записывали. А скорость у, у них э, была э, x 1 на то время. То есть, если кто помнит еще эти всякие сидеромы, то они там э, со всякими скоростями были. x 1 x 4 x 8 16 и так далее. И, как вспоминает Скотт, э, сначала поставили такой привод в Холле но вскоре обнаружили, что если кто-то проходил мимо во время работы вибрация от пола его шагов сбивала пишущую головку и убивала около 70 минут записи. а диски тогда стоили по 20 долларов, что в принципе на то время было немало. И скотт вспоминает свою одну из самых страшных ошибок ему надо было сделать копию золотого ну, издания, копию золотого диска Lord of Rings. Скотт очень много времени потратил на то, на запись диска. Потом очень много времени потратил на проверку записался ли диск с ошибками или нет. Наконец, после того, как он все проверил, он уже думал, что все отлично, э -э и он вывел э -э надпись «Золотой диск». Но эту надпись он вывел на стороне для записи. Я думаю, каждый может себе представить состояние, когда ты вроде вот-вот-вот закончил, и тут вот так вот на бокополить. Вот. Ну, как говорит Скотт, это была и одна из самых страшных ошибок. Еще одним интересным проектом, который прошел через Скотта руки, был сборник, сборник игр в честь 10-летнего юбилея Interplay. Он должен был включать 10 классических игр Interplay по одной за год с 1983 по 1993 года. Так, Казалось бы, что это, будет, это можно будет сделать легко и просто Но до тех пор, пока Скотт не пошел и не начал Не попробовал достать эти игры Скотт пошел в, один, в офис одного из основателей компании и попросил архив с кодами игр. Как бы этот человек ему указал на шкаф, на три шкафа в углу, и сказал, мол, где-то там. Когда скот подошел, начал рыться в шкафу этом, то в одном он нашел финансовые документы, во втором были какие-то кабели и древние платы а третий был заполнен в прямом смысле россыпью 5 и 3 дюймовых дискет то есть они в буквальном смысле были свалены друг на друга без какого либо упорядочивания скот перебрал все эти дискеты и понял что там была куча очень много различного кода но самих игр не было Ситуацию еще ухудшало то, что старые игры не запускались на современных компьютерах. На тот момент в современных компьютерах а произошло слишком много изменений в операционных системах, то есть это от DOS 2.0 до DOS 4 и аппаратуре там VGA графика звуковая карта вместо PC спикеров, то есть на тот момент вместо звуковых карт были PC спикеры а потом уже появились звуковые карты и нужно было много переписывать для того, чтобы заставить вот эти игры работать у Скотта, как он говорит ничего бы не вышло, если бы не бургер бил. У него имелся личный архив игр uh, Interplay со всем необходимым кодом. Uh, но там не оказалось uh, трех uh, игр: Vasteland uh, Mind Shadow и uh, Test Times in Tan Что-то такое, короче. Вот этих трех игр там не оказалось. Но, как говорит Скотт, Билл был настоящим мастером своего дела, и он сумел восстановить C++ код по исполнительным файлам. То есть, так как там же были исполнительные файлы, соответственно, это надо было дезассимулировать и восстанавливать на C++ это все. То есть, был очень серьезный мастер. Но совсем все получилось со всеми играми, кроме Вастеланд. То есть они уже собрали все игры, кроме одной. И так они с Биллом бродили по компании, спрашивая всех, кто работал, работал над Вастеланд. Спрашивали о коде. Наконец, в конце концов, такой человек как Майк Корлес, создатель версии для C64, нашел у себя кучу дискеток, которые были распиханы по всем углам чтобы внести нужные изменения им надо было заново компилировать код и в результате долгих поисков они нашли код древнего компилятора borland c++ с помощью которого сделали новый исполнительный файл и как вспоминает скотт что он я до сих пор вздрагиваю когда думаю что исходный код вас чуть не потерялся на веке но на самом то деле все могло бы сложиться печальный, я думаю, и представьте себе, таких шедевров Кот был бы потерян. <coughs> в то время Скотт после работы участвовал и был ведущим во многих, был ведущим в огромном количестве настольных ролевых игр. И были случаи, когда каждую ночь... Ух ты, броню нашел. Каждую ночь э, на протяжении недели они играли в разные компании. Э, переходили от Dangerous and Dragon к Star Wars, потом от э, Shadowrun, затем к GURPC. И, э, как оказалось, как говорит Скотт, люди, которые... Э, Днями делают игры, ночами все ночи проводят, играя в эти самые игры. Так, о чем же говорит Скот дальше? Скот рассказывает о первом, так сказать, ударе по любви к интерплей. Как-то была встреча сотрудников, он со своим товарищем, Бургер Биллом, стояли в дверях и глазели на толпу собравшихся людей. Интерплей, компания Интерплей, росла в геометрической прогрессии. И компания стала настолько большой, что последующее собрание приходилось проводить во внутреннем дворике. Так, тут еще одна шахта. Сейчас у меня еще одна веревка есть. Спустимся туда. Так вот. Компания была настолько большой, что нужно было проводить эти собрания во внутреннем дворике. Ого, блин, ребята, я сейчас не знаю. Так, нечестно, вас слишком много. Блин, на кого валить? 63, 76. Давайте вот эту тварь завалим. Потом попробуем стать сюда куда-то. Ах ты гнида! 63. Давайте еще вот это. Блин, промазал. Это плохо. Да елки-палки! О-о-о-о-о-о. Только бы не потерять сознание. Сейчас я попробую свалить отсюда. А свалить не получается. И аптечек у меня только... Блин, а если пистолет. Пистолет урон 5 дней. Пистолет у меня не прокачан. Только кувалда. Елки палки. Вот это я... Лоханулся, рассказывая Ну, в чем лоханулся В том, что и выйти я не могу В том, что я не сохранился И эта гнида еще и уворачивается На тебе, падла Так, идти не могу Но надеюсь Делки-палки сбил с ног Вот тварь Блин, вернулся. Я тупанул, что я в угол зашел на тебе. Блин, я походу сохранюсь. И сейчас буду один из способов делать. Сохраняться. И пытаться его убить. Если вдруг не получится. На тебе. Да елки палки он при смерти. Ну что-то он ни хрена не при смерти, блин. ура ёлки... Не, надо загружаться. Хотя ладно, попробуем. Вдруг он промажет. На тебе, тварь. Вот гни, да? А. А, хорошо, да, но это такая чуть не сдох. Наверное, надо поспать до выздоровления. Где тут? Вы не можете отдыхать. А, ах ты... М -м -м, блин. Как мне вылечиться... Это чё такое? Это аптечка первой помощи? И чё? Только восемь... Четыре жизни восстановил. Блин, куда ты ползёшь? Ну, давайте я буду. Одиннадцать... 11... Ну, хоть как-то надо восстановить жизнь Потому что это ж не дело Заговорился, забыл сохранить Вы слишком устали Падла. Ладно, давайте я сохраню Все-таки попробуем да, Может быть там уже Может сейчас найдем эти стим стимуляторы Сколько там до уровня До следующего уровня Блин, еще почти 2000 еще почти 2000 урона, а стимуляторов нет. Так, ладно, что я там говорил? О первом ударе, да, как вспоминает Скотт. А, в чем же был этот первый удар? А, ну, их собрали во внутреннем дворике. Вот гнида Держи. Тварь. Будешь знать. Ну, конец. конец хода, вот так, так, вот какие-то ящики стоят, блин, ну а тут довольно-таки много, так, ладно, так вот, а, компания была большой, как я сказал, и а, нужно, о, патрончики, и, и нужно было уже проводить собрание во внутреннем дворике, за пару месяцев до этого они с Биллом закончили работу над антологией к десятилетнему юбилею, то есть что было оговорено перед этим, они собирали все эти игры и все такое, то есть очень немало труда потратили и Брайан Фарго то есть это один там из руководства обратился к сотрудникам и начал говорить о том что как классно идут дела и все такое, как все хорошо и особенно он напирал на то что антология стала настоящим хитом и что это все этот хит принес порядка 60% дохода в первом квартале, точнее не в первом, а в том квартале, что довольно-таки немало. Скотт с Биллом светились от гордости. И Брайан продолжил, что вот со словами, что этот проект не вышел бы без преданности и упорства двух конкретных людей. Скотт с бургером застыли в предвкушении. Но Брайан начал благодарить двух сотрудниц маркетингового отдела, которые занимались продажами. Скот и Бил стояли с разинутыми ртами. Как вспоминает Скотт? Я не хочу сказать, что маркетинг ничего не значит, но после переборки кода, создания новых исполнительных файлов. И программу установки, тщательной цифровки, руководство пользователя для всех 10 игр. Э, Причем в э, достаточно жестких временных рамках было ощущение, что нас э, выкинули на обочину. Это был первый удар. Ну так называется код. Так, тут у нас никого нету. Поройская по ящикам. Автомат взял. Мне бы стимуляторы какие-то. Гранаты. Мне это не надо, товарищи. Мне сейчас надо бы что-нибудь. Ну, как я смотрю, в этом убежище ситуация. Ситуация немного печальная. Никого нету. В каком другом месте? Ты что несешь? На тебе тварь. А, походу вот завален камнями этот вход, и он говорит, что чипа здесь не найти. Здесь чипа не найти, но можно всякие ништячки найти. Но дело в том, что у меня жизни жизни-то жизни-то не очень. Что это валяется? Что-то вроде валяется. Монтировка. Так, где тут крыса была или кто? Вот она, тварь. Ключа как бой включить. А, вот так вот. Чё, не хочешь драться, гнида? Вставай! Будь мужиком. о о о, -о, -о, -о. Надо валить отсюда. Ёлки-палки, блин, нафига я это сделал. А -а -а -а, не очень, не очень Хорошо. Потому что Жизни-то у меня мало А вон корыса ползет Надо подождать пока она заползет в другое место Также также продолжим историю да? Также Скотт почувствовал перемену В управлении этой компании, И эту перемену он почувствовал То есть он начал замечать Вот эти тревожные нотки В длительном успехе Interplay Произошел переход от желания делать игры к стремлению создавать, как говорит Скот, голливудские картины. Старая установка Достань с неба звезду на все про все вам 5 центов сменилась на как бы нам приблизить игровой процесс к просмотру фильма. То есть, это такие уже первые тревожные нотки были. Которая уже э, на мнение Скотта, по мнению Скотта, компания уже двигалась не в том направлении, в котором ей следовало бы. Так, я тут подремаю до выздоровления. Надеюсь, он недолго будет. Э, Скот вспоминает одну из продюсерских встреч, на которой они впервые видели отрывки видео для SimCity CD. Идея заключалась в следующем. Вы могли нажимать на здание и смотреть ролики с людьми, которые занимаются своими делами. Видео вставки по 30 секунд, в которых обыватели смотрели телевизор, спали в кровати, занимались аэробикой, завтракали. Там были десятки таких роликов. Самых скучных и неинтересных роликов, какие только можно себе представить. Сразу после просмотра они узнали, что съемки стоили миллион долларов и нужно было снимать дальше. Учитывая, что большинство игр имели бюджет до 100 тысяч, а Скотт, как и многие присутствующие продюсеры, чуть не словили инфаркт катастрофические затраты всего на одну игру подкосившие всю компанию и едва не довели ее до банкротства в тот раз Скотту по наследству досталась Сим CD-ROM его любимая игра про симов, которую он немедленно решил улучшить добавив туда пару своих задумок к примеру ему всегда было интересно как выглядели твари, если бы они эволюционировали в разумных существ, как бы выглядел а, разумный член членистоногий, какие города построили бы разумные амфибии в Железный век. И Скотту хотелось сделать небольшие фильмы, которые служили бы наградой за развитие планеты. В Интерплей тогда пришел новый художник, который хорошо работал в 3D-студио. Так, так, давайте я сохранюсь. Пришел новый художник, который хорошо работал в 3D-студио. А, пока художник тратил а, свое свободное время на создание этих роликов, а, программист упорно занимался переводом старой SimEarth в современную живописную VGA-палитру. Ну, а когда они вставили эти ролики в эту игру, она, как говорит Скотт, засверкала. Но Скотта огорчили, сказали, что Скотт вышел за рамки бюджета. Но как бы Скотт не понимал, ведь он потратил меньше 100 тысяч, хотя его предшественник потратил более 200 тысяч на живую съемку, и эти видео, как говорит Скотт, для игры были как э, пятое колесо. Затем после демонстрации великолепных роликов Стивену Спилбергу, да, да, тому самому Стивену Спилбергу, этого художника перетащили работать над кое-чем получше. То есть на тот момент Спилберг собирал студию Dreamworks и вскоре нанял этого художника для работы над Шреком. Потом у Скотта забрали и второго художника. В итоге после месяцев безумно трудоемких попыток э, уложиться в срок проект отменили, поскольку SimCity настолько выбилась из сметы, э, то есть по деньгам, э, то команду Скода решили порезать. После того, количества времени и сил, которые они потратили на подготовку игры к запуску, это был второй случай, когда кот чувств Скотт чувствовал себя выброшенным на обочину. Так, конец хода... Итак, что было дальше? Дальше была еще одна встреча коллектива. И на этой встрече Скотт со своими товарищами узнали, что Universal Pictures приобрела часть Interplay. Их пригласили в Universal и пообещали передать несколько классных лицензий на вскоре выходящие фильмы. И предположение Скотта о том, что игры переходят к фильмам, только укрепилось. Первая лицензия была Flipper. Это ремейк шоу из 70-х. Дальше следующая лицензия была Каспер. Дружелюбное привидение. Первый вариант игровой концепции был отвергнут, потому что Каспер должен летать сквозь стены. Но как бы программисты понимали, что создать игру, в которой нельзя ограничить передвижение игрока, практически невозможно. Третья лицензия была, как говорит Скотт, она оставила все предыдущие лицензии позади. Это был водный мир. После командировки дизайнеров на Гавайи, где они увидели один из многомиллионных атолов, который позже затонул, они получили первый вариант сценария, на основе которого надо было делать игру. И говорит Скотт, этот сценарий был не так уж и плох. Тем не менее, от большей части задумок пришлось отказаться, поскольку сюжет фильма «Водный мир» менялся чуть ли не каждый день. Игра, конечно же, появилась на прилавках, но она, она, она стала стратегией в реальном времени и основанной, основанной на вселенной картины, но к самому фильму отношения уже не имевшие. Вершиной всего этого безумия, как говорит Скотт, стало увольнение бургер-билла. Скотту тогда сказали, что на это были причины. Но Скот увидел в этом увольнении лишь желание убрать последнего игрока старой школы, которому не нравилось это, так, книжечку нашел, которому не нравилась политика компании. Однако параллельно со всеми этими событиями по ночам продолжали жить ролевые игры. Все больше помешанных на кубиках. С цифрами людей присоединялись к компании. И вскоре стала вырисовываться новая, э, новая игра под названием Magic the Gathering. Однажды ночью Тим показал Скотту генератор персонажей JURPC, над которым он работал. Uh, у программы был собственный графический интерфейс. Она собирала информацию из текстовых файлов, позволяя любому желающему uh, с легкостью добавлять что-то новое. Так, тут у нас ничего нету. Нет, конец. А, крыса еще. Так, uh, из множества файлов, с помощью которых можно было добавлять что-то новое. А Ахскот похвастался своим генератором машин под этот GURPC и с классным интерфейсом и автоматическими расчетами. С того момента они оба постоянно себе твердили, что нужно обязательно, обязательно сделать игру по GURPC. Так, ну, я думаю, следующую историю продолжим в следующем видео. То есть, ну, не следующую историю, а эту же историю, ну, я продолжу рассказывать в следующем видео. Не знаю, как получилось. Как получилось, ну, довольно-таки сложновато играть и вот это все рассказывать. Когда рассказывать какие-то свои мысли, конечно, гораздо проще. Но, но, но, но по поводу там, своих мыслей, я думаю, через 2-3 видео я что-то там выскажу свои мнения по поводу. Ну, по поводу чего-то, как я уже говорил, возможно обучение, а как подходить, возможно, в целом мысли по поводу игр и все такое. Итак, что, что у нас здесь получилось? Мы получили, пришли сюда, водяного чипа здесь нету. Осталось 131 день. В найти водяной чип. Здесь у нас завалено. Скорее всего, надо, надо, надо, надо еще походить и поискать. Возможно, есть какой-то другой вход. Просто я не помню вообще, на самом деле, где этот водяной чип. Но тут надо добить вот этих крыс, добить крыс, и вот здесь есть ящичек. Возможно, что-то еще найдем. Я найду. Вот. Но это уже, наверное, в следующий раз. Поэтому я... Так, давай посмотрю, сколько нам... О, нам тысячу опыта, да, может быть, добьем всех этих тварей и получим тысячу оп опыта и следующий уровень. Ну, а на сегодня, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки и все такое. Всем пока.